Здравствуйте, дорогие друзья, зрители моего канала! С вами астролог Марина Скади. Сегодня расскажу о транзите Марса по знаку Тельца, который начнется 7 января в 00.27 по киевскому времени и закончится 4 марта в 5.30 утра. Итак, Марс Арис, бог войны, несущий разрушение, это идеал храброго воина у древних греков. Среди греческих богов пользовался меньшим уважением по сравнению с другими богами. Даже его отец Зевс недолюбливал сына за постоянно затеваемые им раздоры и кровожадность. Однако Марс не всегда одерживал победу. Он мог уступить на поле боя даже смертному, особенно если обычному человеку помогала Афина, паллада, характеризующая мудрость и спокойствие. На Марсе имеются глубокие каньоны, гигантские вулканы и обширные пустыни. Вокруг Красной планеты, как еще называют Марс, летают два небольших спутника. Фобос, что в переводе с древнегреческого «страх», и Деймос, переводится как «ужас». Марс – это следующая за Землей планета, если считать от Солнца, и единственный, кроме Луны, космический мир, который уже можно достичь при помощи современных ракет. Для астронавтов это путешествие длиной 4 года могло бы явиться следующим рубежом в исследовании космического пространства. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства ведомства в США планирует высадку людей на Марс в 2035 году. Точка весеннего равноденствия 20-21 марта Каждый год по-разному соответствует началу весны и по аналогии принято в астрологии начало зодиака. Это 0 градуса Овна, кардинальная точка. Овен управляется Марсом, мужская планета активная. Учитывая, что это огненный знак, можно отметить аналогию соответствия начала зодиака, началу цикла взаимодействия стихий.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 а также весы, рах и козерог формируют кардинальный крест в зодиаке. Именно в этих точках процессы в природе меняются кардинально и начинается другое время года. Овен, а также Марс, его управитель. Это первый импульс, вспышка, искра. Первый огонь еще не устойчив, но именно он может принести значительные изменения, так как его порыв непосредственный, смелый и решительный. Символический образ соответствующие кардинальному огню хорошо описывает свеча спичка горит недолго так как еще не успела крепнуть огонь набрать сил еще не умеет накапливать и собирать энергию он первый и это его задача зажечь овен и марс указывают на новый цикл основные функции марса ориентированы на внешнее активное проявление эта планета обычно отдает энергию. В астрологии относят к планетам-вредителям. Марс — малое несчастье. Это деление условно, поскольку во многих ситуациях именно Марс будет давать наилучшие результаты в работе, борьбе, достижениях. Марс в карте человека отражает энергичность, самостоятельность, напористость, умение отстаивать свои позиции, сдерживать агрессию.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 Относится к зоне созидания в Зодиаке. Описывает активные, начальные, первые качества всего круга знаков Зодиака. Содержит в себе энергию и показатели первоначальных моментов, связанных с развитием и ростом. Это тот потенциал, который будет раскрываться и развиваться в дальнейшем. Это старт, толчок, то, с чего все начинается. Овен, которым управляет Марс, относится к... К квадранту я внутренне в данном варианте взята аналогия с нашими индивидуальными способностями индивидуальным миром в котором отражено все то что связано с нашим рождением ростом развитием и становлением личности и это и обозначает квадрант я внутренне то есть внутренний заряд заложенный в наш способности и потенциал Символ Марса представляет собой изображение круга, из которого направлен вектор силы, как показатель активного мужского начала. Марс в чистом виде Арис – миролюбивый пастух, и у него есть пика, похожая на символ, которой он защищает овец от волков. Принцип, девиз Марса – импульс, действия, я действую. Черты характера — стремительность, смелость, напористость, инициативность, самостоятельность, а также в негативном проявлении — это неуправляемость, страстность, склонность к насилию, разрушению, преобладание физической силы над разумом и логикой, агрессия, саморазрушение, злость, мстительность — это негативные характеристики Марса. Любая планета всегда проявляется в двух вариантах, в положительном и отрицательном. Марс ⁇ это движущая сила, толчок, вектор. Планета огненная, янская, управляет знаком Овна, кардинальным, созидающим огнем. В управлении Марса знаком Скорпиона, второе управление после Плутона. На первый взгляд может сложиться противоречивое соответствие, так как знак водной стихии Скорпион и планета Огня при первом рассмотрении не имеют общих эссенциальных показателей. Но учитывая качество Скорпиона как знака фиксированной воды, содержащей энергию внутри, но в активном состоянии для оформления взаимодействия с внешней средой, это зона оформления квадранты внешняя. Становится понятным эссенциальное распространство Марса и Скорпиона. В Тельце Марс имеет статус изгнания, ослабленное положение планеты, требующее длительных затрат энергии, преодоления препятствий и напряжения для проявления качеств, свойственных Марсу. В Тельце ограничен и его импульсивность, и энергия задерживается. По принципу Тельца энергия накапливается – при этом принцип Марса ущемлен. Приложение силы в выбранном направлении наступит только после того, как человек сможет прочувствовать и понять, насколько это будет реально и выгодно для него. Энергетика Марса предусматривает быстроту и скорость проявления, а в условиях Тельца такой скорости Марсу не предоставляется. В Тельце Марс находится в гостях у Венеры. И в этом случае Марс будет выполнять желания Венеры, которые характеризуют любовь, комфорт, взаимоотношения. Здесь у Марса замедленная активность, движения и действия неторопливые, но основательные. То есть Венера будет задавать Марсу активность, но конструктивно действовать можно будет только после того, как все будет согласовано с окружающими, с партнерами, как в личных, так и в деловых отношениях. В любом случае Марс это исполнитель, то есть действие заказывает Венера. Она управляет Марсом при движении по знаку Тельца. Венера это желание, а Марс это действие. В ближайшие два месяца у всех нас появляется возможность проработать энергии Марса и вывести ее на более качественный уровень. Задача Марса – учитывать интересы других, вдохновлять, зажигать всех остальных, вовлекать в процесс, а также оформлять, придавать прочность, надежность, устойчивость всему, что сделано ранее. Но для этого необходимо что-то менять в своей жизни. Необходимо применять новое, необычное, современное, порой выходящее за рамки реального физического мира. Ведь в Тельце находится Уран, и его влияние на Марс также велико. С 8 по 10 января Марс будет в гармоничном аспекте с управителем Тельца Венерой. Точнее, даже до 1 февраля Венера будет оказывать поддержку Марсу, но уже в меньшей степени. В январе будет много напряженных аспектов, но Венера сглаживает этот негатив, не позволит произойти непоправимым. В этот период дипломатия и совместные предприятия дают позитивные результаты. Энтузиазм будет сопутствовать активному общению с окружающими и большинству видов физической деятельности. Это время не стоит проводить в одиночестве. В работе потребуется партнер или, по крайней мере, стимулирующее и поддерживающее присутствие других людей. В январе будет отдаваться предпочтение красоте, будут цениться элегантные автомобили, роскошные путешествия и изысканная техника. Комплименты и похвалам, адекватная оценка таланта, а также готовность к сотрудничеству будут одной из причин успеха. Не упускайте случая проявить творческие или артистические способности. Взаимоотношения с представителями противоположного пола будут успешными, особенно в период с 8 по 10 января. А если до сих пор они шли не гладко, пришло время успешно создать более приятную атмосферу. Любой флирт имеет шанс на успех. В целом создаются благоприятные обстоятельства для общения, ощущения жизнерадостности и удовлетворения. Особую значимость приобретают общественные связи и сотрудничество. Возможен кратковременный финансовый успех, одноразовые поступления, небольшая прибыль, если вы планируете что-то начать, сделайте это в январе. Чем раньше, тем лучше. Январь благоприятен для вложений. Начало проектов. В феврале будет значительно меньше благоприятных возможностей. Дело, начатое в январе, будет развиваться медленно, но уверенно и на долгий период. В конце концов, принесет стабильную прибыль. Налаживаются отношения в коллективе с партнерами и начальством. Первая половина января особенно благоприятна для переговоров, совещаний, подписания контракта, для выступлений и различных визитов. С 11 по 17 января Марс в напряженных аспектах с Сатурном. В эти дни затруднения будут вызваны недостаточной подготовкой, планированием и организацией, либо с вашей стороны, либо со стороны окружающих. Даже если вы отличаетесь осмотрительностью, Большой риск оказаться застигнутыми врасплох. А если вам что-нибудь понадобится, найти эту вещь, скорее всего, не удастся в нужный момент. Неверный расчет времени одно из самых существенных препятствий для успешной деятельности в январе. Окружающие могут оказать друг другу физическое сопротивление, особенно в период напряженного аспекта. Сатурна и Марса с 11 по 17 января. Также в этот период люди склонны ругаться, создавать друг другу препятствия. Помогают в это время зрелость и опыт представителей старшего поколения. Продолжайте действовать, не откладывайте дела на потом, не отказывайтесь от своих намерений. В конце концов дела пойдут так как полагается конфликты которые являются результатом неуправляемости собственным поведением ведут к дисгармонии отношений которая может привести к расставанию из-за перенапряжения и неправильной эмоциональной реакции возможно возникновение психосоматических осложнений проявление симптомов хронических заболеваний также велика вероятность травм по неосторожности в спешке. Желание ускорить некоторые процессы ведут лишь к созданию очередных препятствий. С другой стороны, действия, направленные на стабилизацию положения, дадут желаемый эффект. Обращение к руководству влиятельным людям в официальные органы не увенчаются успехом в период с 11 по 17 января. Появляется множество профессиональных проблем. Неудачный период для военных, руководителей, политиков. Возможно, смена места или стиля работы, вынужденное долгос... должностное перемещение. Юридические неприятности, бюрократизм, ненужные формальности очень осложняют жизнь в период с 11 по 17 января. Кризис личной и семейной жизни приходится на этот период, хотя сгладживающее действие Венеры и Марса – в символическом земном тригоне, это гармоничный аспект, сглаживает любой негатив в январе. Но все равно это время ссор, конфликтов, особенно с людьми старшего возраста. Возможны разлуки, расставания и одновременно борьба с одиночеством. Финансовый кризис в семье, потери. Для многих будут актуальны в период напряженного аспекта Марс-Сатурн с 11 по 17 января. С 18 по 25 января Марс в напряженном аспекте с Юпитером и в соединении с Ураном. В этот период для многих характерны беспокойство и недостаток внимания к мелочам. Люди склонны видеть общую картину. Отсутствие способности, возможности фиксироваться на мелочах дает неправильное видение перспектив. Подавляйте в себе любое стремление взять на себя больше работы, чем вы в состоянии выполнить. Избегайте задач, для осуществления которых у вас явно не хватит навыков или опыта. Если же вы будете благоразумны, то преодолеете все физические препятствия, возникающие на пути в период с 18 по 25 января. Даже если победа будет не такой, как она представлялась вам, вы не уйдете с пустыми руками поступки окружающих могут вдохновить вас в позитивном или негативном отношении влияние урана очень сильно в этот период и может побудить совершить нечто вам не свойственное это может быть вызвано желанием подчеркнуть собственную уникальность или способность к нестандартному подходу в этот период некоторые поступки могут представлять опасность если учесть взрывоопасный характер Марса и Урана, то последствия могут быть очень нехорошими. Авантюрные поступки, стремление удивить, шокировать, появляется склонность к риску, и все это мешает внутреннему спокойствию. И в период с 18 по 25 января вероятны, Травмы, поэтому будьте внимательны и очень осторожны на дорогах, особенно за рулем, ну и в качестве пешеходов. Вероятно, серьезные перемены в жизни, разрыв старых связей и образование новых. Часто возникает желание все бросить и начать сначала. Некоторая несбалансированность, хаотичность поступков могут испортить самую гениальную идею. Также возможно неожиданное разрешение старых проблем и возникновение новых. Хорошие дни для людей, занимающихся новыми технологиями, электроникой, изобретательством. Сведите к минимуму общение с людьми, обладающих общей неуравновешенностью, резкими перепадами в активности. Хотя многие люди в этот период неуправляемы и непредсказуемы в своем поведении. Возможно, резкая перемена планов, конфликты, разногласия с друзьями. Будьте осторожны на дороге, за рулем, так как увеличивается вероятность ДТП, катастроф, поражения электрическим током. И существует реальная опасность во время путешествия по воздуху. На самолете, вертолете, прыжки с парашюта также очень опасны в этот период. Техника ломается, как бы восстает против человека. Все довольно-таки болезненно, но это непродолжительно. С 26 января по 5 февраля Марс в соединении с Черной Луной в Тельце дает повышение опасности травм на рабочем месте. Также люди в этот период склонны совершать действия, которые впоследствии приводят к убыткам. Не стоит в этот период вкладывать деньги, покупать автомобиль, решать финансовые вопросы увеличивается количество преступлений причиной которых являются деньги сложные дни для бизнесменов предпринимателей черная луна это негативная кармическая точка но в эти дни есть возможность развязать кармические ситуации окончательно завершить и поставить точку в тех делах которые начали еще в декабре 2020 у психически неуравновешенных людей может произойти обострение даже осознанных, стабильных людей это соединение способно вывести из состояния равновесия. Что уж говорить о нестабильных людях. Возможны провокации на различного рода революционные движения и бунты. Мужчинам особенно нелегко в этот период. С 8 по 11 февраля держится напряженный аспект Марса с ретро-Меркурием поспешность или агрессивность вызывают вспышки раздражения. Увеличивается количество ДТП. Вообще лучше не садиться за руль в эти дни и быть особенно осторожными на дороге в качестве пешехода. Все вокруг ссорятся, раздражены. Особенно мелочи выводят в состояние равновесия. Люди склонны к неконструктивным спорам и к открытому противостоянию. Визит к начальству лучше отложить. Возникают непредвиденные трудности в финансовой сфере, в решении вопросов налогообложения, распределения прибыли, вложения совместного капитала. Попытки реализовать планы или внедрить новые методы работы вызывают раздражение, появляются препятствия. Чаще всего не подписываются бумаги или теряется какой-то важный документ. В этот период следует проверить исправность проводки и поискать возможные источники пожара на рабочем месте и в оборудовании, которым вы пользуетесь. Неверный выборы направления и другие физические препятствия могут помешать вам во время поездок, а также нарушить поступление информации и другие виды коммуникации. Следует соблюдать осторожность, чтобы избежать ожогов или порезов, особенно пальцев в руку. Кроме того, возможны головные боли и нервное напряжение. Несмотря на потенциальные проблемы, этот период характеризуется обильной и стимулирующей энергией. Даже если вначале эта энергия была порождена гневом и досадой, при решительных усилиях она будет направлена на осуществление позитивных достижений. Напряженный аспект — это всегда энергия. Как распорядиться этим потенциалом? конечно, зависит от конкретного человека, от уровня его осознанности и готовности работать. С 12 по 15 февраля в целом благоприятный период. Держится гармоничный аспект Марс-Нептун. В зависимости от ваших личных интересов и обстоятельств этого периода, ваши усилия могут привести к успеху в таких сферах, как благотворительная деятельность, фотография, живопись, развлечения. Прекрасный период для развития интуиции, демонстрации своих талантов и умений. Хорошие прибыли и успехи у людей, занятых в нефтяной и газовой промышленности. Единственная проблема, которая встанет перед многими – необходимость отличать истинные возможности от вводящих в заблуждение обещаний. Поэтому потребуется проницательность и осторожность. С 12 по 15 февраля в целом… Подходящий период для активного медицинского вмешательства, гипнотерапии, психотренинга, экстрасенсорного лечения, лечебного голодания и духовных практик. Хорошо переносится наркоз, поэтому можно назначить плановую операцию, а также госпитализацию. Хорошее воздействие окажут вводные лечебные процедуры. Хотя, конечно, лучше подобрать даты индивидуально. На основе вашего личного гороскопа кому нужно контакты на главной странице канала и под этим видео с 16 по 21 февраля напряженный аспект марс венера физическая деятельность и взаимоотношения в этот период носит стимулирующий и возбуждающий характер партнерство сотрудничество Романтические приключения, юридические переговоры могут быть успешными, но есть вероятность, что, несмотря на все старания, они пройдут не совсем гладко. То есть квадратура между планетами — это напряжение. Поэтому зависть, ревность, агрессивность и чёрствость — потенциальные факторы, которых следует избегать или устранять прежде, чем будет достигнуто нечто важное. Стремление к гармонии и сотрудничеству — уравновесят влияние негативных обстоятельств в некоторых случаях если партнер потенциально опасен возможно угроза с его стороны в эти дни семейные скандалы часто заканчиваются битьем посуды с 22 февраля до конца месяца и даже до окончания транзита марса по тельцу до 4 февраля благоприятный период Гармоничный аспект трин между Марсом и Плутоном подразумевает удачные обстоятельства, но спокойствие и комфорт не являются стимулом. А без стимула нет потребности или мотивации к действию, поэтому люди, склонные к лени, вероятнее всего упустят благоприятные возможности. Те, кто активен, постоянно в движении, обязательно достигнет высоких результатов. Аспект символизирует возможность добиться реальных результатов, личного влияния. Можно вернуть утраченное или начать все заново. Но в этом случае перспективы связаны с вашей профессией или работой, с физической деятельностью и взаимоотношениями с мужчинами. Обстоятельства требуют физических действий и могут принести шанс, которого вы ждали давно. Этот период весьма благоприятен для развития физической силы и выносливости, подходит для начала занятий спортом. На первый план выступают физические действия и деятельность, а это означает, что работа, попытки привести себя в хорошую форму и занятия спортом будут успешными. Это время благоприятно для работы, связанной с реконструкцией или переработкой материалов. Методы, которые вы применяете, станут более продуманными и эффективными. Пришло время воплотить свои идеи в реальность и развить или применить свои технические навыки. Ваши действия будут иметь благоприятные последствия, как в настоящем, так и в будущем. Взаимоотношения и контакты с мужчинами приобретут новое значение и глубину. И наверняка благодаря одному из мужчин у вас появятся новые преимущества. Марс в Тельце с 7 января до 4 февраля. Это период проблем и возможностей. Требуется осознанное, осознанное принятие решений, прежде чем начинать действовать. На этом у меня все. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь этим видео. Благодарю вас за внимание. До новых встреч. До свидания.